Всем привет! И снова я, с вами на связи Елена Герасимов. Я занимаюсь ML-бизнесом через интернет. Сразу хочу сказать, то, что это не просто тыкание пальчиками а, по клавиатуре. Это действительно работа, в первую очередь работа над собой. А, потому что это меняется мышление, меняется взгляд на то, как нужно вести этот бизнес в интернете, как позиционировать его и кто ты на самом деле. И самое интересное то, что во время того, как ты начинаешь вести бизнес, ты обучаешься новым профессиям, это большой кладезь того, что можно узнать. Ты учишься вести Инстаграм, ты учишься вести Ютуб, ты э, делаешь продвижение, ты делаешь позиционирование, и ты работаешь со своей командой. Команда, которая впоследствии с тобой идет рукооблаку. И для того, чтобы вести людей правильно, ты должен понимать, куда вести человек и как ему помогать становиться успешным. Ведь от успеха твоей команды будет зависеть и твои гонорары. То есть большой куш. Если ты хочешь сыграть большой куш, играй на то, чтобы твоя команда была способной. Так что, если кому интересно прокачивать себя в таких новых профессиях, ладно, вместе, оно веселее. И если вы захотите что мы с вами я с вами поделюсь теми секретами, которые уже у меня есть после тех обучений, которые я прошла. Это YouTube, это Instagram, и это сервис для сетевиков, который позволяет вести свой бизнес в одном месте. Пока!